Доброго здравия, уважаемые друзья! С вами на связи Мошкин Владимир, сообщество «Правовед Сибирь». Сегодня произошло событие, или там вчера вечером, по задержанию граждан СССР, троих человек, и хотел бы осветить в интернете, на ютубе, эту информацию для того, чтобы каждый осознанный человек написал заявление в поддержку граждан, задержанных незаконными сотрудниками полиции. Так вот, в интернете появился ролик 22 апреля 2017 года что в Лениногорском районе татарского региона состоялось мероприятие регистрации автомобилей, церемония вручения регистрационных номерных знаков стандарта СССР. Поздравить владельцев транспортных средств из числа граждан СССР со значимым событием в их жизни пришли начальник УВД МВД ССР, Сидиков, начальник УГАИ МВД ССР. Павлухин, председатель общины коренных народов Руси татарского региона, Хакимов, председатель совета общины Баранов, председатель исполнительного комитета общины Баринов. Слава народу СССР! Ну, сейчас посмотрим ролик, звук маленького уберем, чтобы не сильно кричал. В районе региона СССР, на территории СССР Состоялось мероприятие «Регистрация автомобилей» – церемония вручения регистрационных номерных знаков стандарта СССР. Поздравить одних из первых владельцев транспортных средств и числа граждан СССР со значимым событием в их жизни – возвращение и поставка на учет в ГАИ МВД СССР по татарскому региону. Получение номерных знаков стандарта СССР пришел начальник управления внутренних дел МВД СССР по татарскому региону Радик Равильевич Сидиков, начальник управления ГАИ МВД СССР Игорь Павлович Павлухин, председатель общины татарского региона Ильдар Ефасович Хакимов, председатель совета общины Виталий Николаевич Баранов, председатель исполнительного комитета Анатолий Николаевич Баранов. То есть функционирует ГАИ в Татарской Республике, все по законам СССР по Конституции 1977 года. Однако незаконный банк формирования Российской Федерации в лице полицейских, не имеющих на то полномочий по задержанию, задержали трех человек. События сейчас мы ну, я расскажу. Вот я составил заявление по шаблонам, которые выкидывались в чате. Так, ну так вот отображается. Интересно. То есть вот оно вот так выглядит. Это Wordский документ, а это уже скан. То есть отметки об отправке 001 27 апреля 2017 года. Мошкин Владимир Геннадьевич. Требования о проведении проверки в отношении законности поста... постановлений протоколов дела и состава суда РФ на территории СССР. В Лениногорске городской суд предательствующий судье. Адрес, телефон, e-mail. Мне стало известно о подготовке вынесения незаконного судебного решения. По подложным протоколам постановлений в отношении граждан СССР Дмитрия Сергеевича Громова, Анатолия Николаевича Баринова, Ильдара Фасовича Хакимова, у которых произведена кража имущества в виде удостоверения личности паспортов СССР водительского удостоверения государственных регистрационных номеров транспортного средства, потерпевшие граждане СССР незаконно задержаны на территории Советского Союза, Татарской ССР, якобы под предлогом введения военных учений. Требую запросить в Министерстве иностранных дел Российской Федерации договор с Советским Союзом, разрешающий введение на территории СССР военных учений с правом задержания граждан СССР и кражи их имущества. Направить ответ в письменном виде на мой домашний адрес Красноярский край, город Иландский, улица 40 лет, Волксен, дом 17, квартира 9 и продублировать на мою электронную почту. Ну и тут предупреждение а... Что в случае не предоставления должностным лицам информации, не ответа на сообщение, то есть какие административные уголовные правонарушения, которым будут, будет привлечено должностное лицо, который не ответил. Ответ прошу предоставить в установленном законом сроке, а именно в 10-дневный срок согласно статье 22, 30 и 31 закона РФ о защите прав потребителей. Ну, поясняю для тех, кто будет отправлять, и тех, кто смотрит видеоролики на моем канале. То, что все отношения между человеком, там, физическим лицом или гражданином, которые связаны в ну, отношении с юридическим лицом. То есть, когда вы с любым юридическим лицом взаимодействуете, это э, отношения, которые регулируются законом о защите прав потребителей. Поэтому в 10-дневный срок Согласно статьи 22, статьи 30, 31 Вам обязаны предоставлять информацию И давать ответы на ваши заявления Требования, жалобы, ходатайства и так далее Требования поданы в порядке досудебного регулированного Моя роспись То есть вот эти все ссылки Вы можете скачать Это вот сканы э, моих заявлений Плюс заявление Но оно просто тут не отоб... криво отображается Вот оно Заявление вы скачаете по ссылкам под видео Вот оно вот так выглядит, то есть отметка приемки Это в Word А когда выгружаешь его на Google диск, оно бывает ну, искажено, сама картинка Но когда вы скачаете, оно будет у вас все в порядке Теперь переходим на сайт суда Ссылка на сайт суда тоже будет под видео То есть вот оно Скопировано и вставлено, подписано. Здесь мы выбираем <coughs>, гражданин или физическое лицо. Ну, видим, да, что как бы мы граждане ССР, но еще нас именуют в кавычках физическим лицом тех, кто носит паспорта РФ. То есть те, кто с паспортами РФ, физические лица, то есть имеют такой статус. Фамилия. Так, пишем Мошкин владимир геннадьевич почтовый адрес <coughs> так можно прям сразу просто скопировать заявление вставить телефон 965 так, 965 910 на 534 так комментарий если требуется берем комментарий подготовка проведения заседания в законном составе суда и закона законно-судебное решение копируем отсюда заявление вставляем так Подготовки к заседания. Что-то тут у нас а, тут в тему вставляем вот эту. А, так, Word, электронную почту копирую. Вставляем. Так, тема письма написана. И текст письма берем. Текст письма. Вот этот. Так, мне не надо весь. Так, вот это вот. Сюда вставляем. Проверим, там выбрать текст обращения. Так, прикрепить файлы. Выбрать файл, документы, правед Сибирь, защита прав, громов. Так, и берем, пробуем. Нет, по одному прикрепляется. Выбрать. Прикрепить еще файл. Выбрать. И второе, выбрать две страницы с моей подписью, чтобы было все четко. Согласен на получение в электронном, согласен на размещение обращения на сайте сюда в открытом доступе. Так, э, берем 755495, отправляем свое обращение. Ждем, прогружается пока. Вверху видим полосочка синенькая. Так, смотрим. Что-то не отправилось. Пробуем еще раз. Выбрать. Может быть, просто объем файла, но в принципе PDF. Он всего лишь в килобайтах, 826 килобайт, то есть должно нормально отправляться, может быть просто код неправильный, 613 528, отправить, пробуем еще раз. Все, ваше обращение зарегистрировано на сайте под номером. Так, берем. Делаем скрин экрана. Как доказательство на будущее. Все, обращение отправлено. То есть нужно было <coughs> обновить код, который там вводили. Вот это видео. Прошу всех проявить гражданскую активность, позицию гражданскую в поддержку таких же граждан, как и вы, потому что, возможно, когда-нибудь пригодится и вам помощь соратников. Прошу, даже если вы не можете отправить там по техническим причинам, там, либо написать вам лень, по крайней мере, сделайте доброе дело, поставьте лайк. Сделайте репост этого видео в интернете, разместите на своей странице. Это уже поможет донести данную информацию до, до других лиц. Практика таких обращений показывает, что людей, ну уже было подобные вещи, людей освобождают. Потому что незаконный состав суда и суды Российской Федерации не могут судить граждан. РФ. По крайней мере, по административным производствам с ГАИшниками, после такого обращения массового на сайт суда, суд отказывается в приеме в производство данного дела. Поэтому от нашей активности зависит результат и, соответственно, формирование положительной практики в нашу пользу. Еще раз благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Желаю всем благ.